«Рокетон» — это обширная библиотека обучающих программ всего за 5 тонн коин в месяц. Приобретайте актуальные навыки, рекомендуйте «Рокетон» знакомым и зарабатывайте на партнерской программе. После оформления подписки вы попадаете в первую игровую комнату и занимаете стол за 4 тонкоина. Всего в «Рокетон» 12 комнат, и в каждой последующей стоимость стола удваивается. В зависимости от комнаты за столом появляется от 2 до 4 свободных мест. Когда свободное место заполняется, вы получаете вознаграждение и чем дороже стол тем вознаграждение больше подробнее об этом смотрите в нашей pdf презентации все вознаграждения делятся на четыре типа места с отметкой накопления помогают вам открывать более дорогие столы и зарабатывать больше прибыль это ваш доход который вы можете вывести на свой кошелек в любое время посмотрите сколько зарабатывают наши партнеры заполняя свободные места в каждой комнате клоны это технические аккаунты, которые автоматически занимают свободные места в вашей структуре по системе умного клона и точно также участвуют в партнерской программе принося доход своему владельцу Их задача помочь вам и вашей команде двигаться максимально эффективно и зарабатывать больше Партнерский бонус это дополнительное денежное вознаграждение для вышестоящих наставников точно такие же выплаты получаете и вы от ваших нижестоящих партнеров и их клонов Этот бонус позволяет сильным лидерам зарабатывать гораздо больше. Умный маркетинг Крокетон позволяет новичкам начать зарабатывать в интернете и открывает большие возможности для опытных интернет-предпринимателей. Присоединяйтесь к Крокетон, прокачивайте себя и зарабатывайте больше!